Всем привет! Сегодня мы покажем вам, как мы добавили красы в нашу будущую спальню. Здарова народ, Но ну, а я начинаю свое шпаклевание с докручивания саморезов, которые я в свое время вовремя не докрутил, и они мешают движению шпателя. И все это буду сейчас расшивать, то есть расшиваю гипсокартон, чтобы в будущем нанести шпаклевку и все это заармировать сеткой. Расшиваю именно потолке, а внизу, потому что при закручивании гипсокартона на профиль на потолке, на каждый кусочек гипсокартона приходится около 2-2,5 двух, двух см. Если все это расшить внизу, а потом крепить... Там и так место больно немного, так все это будет разваливаться, крошиться. В общем, решил сначала все это поднять, закрепить, а уже потом легким движением руки все это расшить. Ну и в будущем сейчас я утоплю шпаклевку, серпянку, и уже то есть будет нормальный человеческий вид. Расшивать нужно обязательно, иначе потом в будущем, если сделать сразу на чистовую, все это потрескается. Ну, готово, расшил все вертикальные горизонтальные швы. Сейчас осталось самое легкое, это пошпаклевать и покрасить. А я сегодня буду специальным эластичным покрытием ls от компании polit -R. Эта краска не пахнет и подходит как для внутренних, так и для наружных работ. В отличие от обычной wd краски, эта краска обладает уникальной эластичностью, поэтому и красить можно даже самые сложные элементы, так как бетон, дерево, металл, черепицу, оцинковку, USB-плиты, даже виниловый садик. Эластер не пропускает воду, но при этом хорошо дышит. И также можно прекрасно калировать. Краска сверхстойкая, поэтому прослужит вам более 10 лет. Купить эту краску можно специально в интернет-магазине А до 30 апреля по промокоду бюджетный вариант вы сможете получить скидку в 15% на всю эту краску. Ссылочка на сайт будет в описании под видео. со шпаклеванием конечно конкретно я поторопился необходимо сделать еще подготовительные работы то есть я сейчас закреплю пластиковый уголок на своих полукругах и прямым то есть придам его аккуратный предельный вид но крепить его одному неудобно поэтому прошу помощника помочь нужно скажем так руки, пока один держит, второй сгибает пластиковый уголок не нужен, чтобы я сделал более-менее плавный переход был и когда я буду в будущем шпаклевать шпателем этот пластиковый уголок будет как направляющая рельса ну а потом уже шкуркой все это подправлю и будет в принципе нормально. Если бы обладал талантами скульптора, можно было сделать одним шпателем и шпаклевкой. Мне до этого далеко, поэтому если этот пластиковый уголок, ценно для меня придуманный. Вот так это аккуратно выглядит. Самое то. Повторяю процедуру на всех четырех углах. Закончила работу с пластиковыми уголками, теперь можно приступить к первому этапу шпаклевания. Всего их было на 4, то есть первый этап был это нанесение шпаклевки и армирование всех швов, это был первый день. Второй день был выравнивание этих всех стыков, где вот была нанесена сама сетка, ну, то есть армировали слои. Потом был третий день уже черновой слой и четвертый день уже чистовой слой. Но это в общем, скажем так, в днях. А так это все сделалось неделю, потому что были еще после. Стыки грунтовались, все это высыхало. В общем, там было много времени, поэтому вкратце назовем 4 этапа, 4 дня. Первый день все армировали. Зармировали все стыки. Если горизонтально было просто сделать, то вертикально уже было немножко неудобно. Ну, это съемки уже со второго дня, второй день мы армировали и шпаклевали нижнюю часть, то есть нижнюю часть уголка, если были разные дни, тоже армировали все, все подвижные стыки и неподвижные, все это армируют. То есть потолок был полностью готов уже и остались только заармировать вертикальные швы, которые находятся на потолке. Вы помните, когда делал потолок, у меня посидение получилось, подвесные панели, то есть сократон ну, эти вот, промежутки, 40 сантиметров. Поэтому мы решили не морочиться, не прормировать этим маленьким скотчем, стекловолокном, а взять прям рылон серпянки. Рылон у нас метр, а в середине у нас получается 40. Если его полностью раскатать по всему потолку, то получается, если взять швы, то с каждого шва, то есть в каждую сторону, будет по 20 сантиметров вот этой серпянки. Поэтому такие трещины, думаю, будут вообще не страшны, и их вообще появиться не должно. Потому что, представляете, на потолке проармирован полностью рулон. И от стыка до стыка, скажем так, расстояние 40 сантиметров. Ну, то есть это не какой-то там маленький скотчик, это прям гигантская сетка. Ну, и на всякий случай мы также проармировали углы. Хотя там будет уголок, ну, скажем так, увлеклись немножко. из остатков шпаклевки сделали несколько рисунков то есть будущих проектов на листах утеплителя и самый лучший то есть вот он сейчас на экране решили остановиться именно на нем это, во первых он легко делается то есть просто нанесли шпаклевку провели рукой готово а потом всех катается декоративным валиком и все будет шикарно третий этап был у нас это грунтовали потолок перед нанесением черновой шпаклевки то есть все эти стыки Перед самим черновым все это прошкурилось, потому что там уже был довольно-таки хороший слой шпаклевки. Два, ну, скажем так, полтора-два миллиметра. Перед тем, как начать сделать черновой слой, необходимо было еще пошкурить нижние стены, иначе вся пыль потом осядет на этом черновым, и получится все это как бы ну, шляпный вид. Поэтому решено было делать потолок в тандеме со стенами. То есть в один день все это шпаклевать, в один день все это шкурить, в один день грунтовать. Ну, там влажность это отдельная тема, но, скажем так, пока шкурим. Пошкурили все стены, осталось их загрунтовать. Поначалу думал, что загрунтуя, как все нормальные люди, возьму грунтовку, валик большой и все это загрунтую. Вот только большим валиком неудобно, потому что, скажем так, маленькие объемы, а маленьким валиком эта работа превращалась в, скажем так, в растягивание времени. Мне этот вариант не понравился, поэтому решил как-то оптимизировать процесс. Я решил взять пульверизатор, налить туда грунтовку, взять макрицу и в тандеме с макрицей грунтовать все стены. То есть грунтую пульверизатором, а уже потеки растираю макрицы. Так получалось и быстрее, ну в крайнем случае для меня это было удобнее. Ну и подошло время, проснулся маленький помощник, но естественно без него никуда. И пришел ко мне на помощь жена ушла за покупками, а мне в помощь оставила маленького помощника на надежде, что я пока отвлекусь от стройки, отдохну, то есть, ну потому что когда дети, невозможно работать. Но меня это не остановило, заканчивая свое грунтование. Скажем так, когда стены мокрые, смотрится немного эффектно. Вот таким темненьким я бы конечно сделал, белый потолок, темным таким тоскливым, было бы самое то, мне кажется. Но было бы ощущение, что нахожусь в суровом подвале, но кому-то представляете нравится, и вот такие варианты реально есть, но это не наш стиль. Как только высохла грунтовка, приступили к первому пробному этапу, скажем, проба к шпаклеванию. Пытались мы сделать на маленьком квадратном метре. То есть, как это будет в будущем выглядеть, получится, не получится, под что -то точно у нас руки. Ключевой момент здесь является именно руки. Скажем так, жена пробовала меня на своем квадратном метре, я пробовал на своем. Посмотрели мы друг на другу работу, я понял, что моя гигантская культяпка, точнее грабля, очень уж большая для таких тонких работ. Поэтому решили работать также в тандеме. Я делал шпаклевание стены, а она уже своей маленькой аккуратной ручкой делала эту фигурную структуру будущему декору. Потому что я своими большими культяпками превращал всю эту картину в какие-то, скажем так, росомаха тащил ногти стену. Поэтому мне самому не понравилось, решили сделать немножко по-другому. Один шпаклюет, отвечает за шпаклевку равномерно нанесение в миллиметр-полтора, а второй отвечает за рисунок. Поэтому, если что, можно было друг друга в чем-то обвинить. Но, ну, естественно, маленький помощник был вовремя, где нужно, накидывал поклевку чтобы потом в нее вляпывались, скользились и падали. В общем, было весело. Пошпоклевали мы всю стену довольно-таки быстро. Это, скажем так, не ровнять потолок и не выравнивать стены. Ну, то есть, мне кажется, декоративную штукатурку как раз для этого придумали, чтобы не париться. Чисто нанес и сделал фигуру. Если все это выравнивать, потом шкурить, я представляю, сколько времени это ушло. По расходу, кстати, небольшой расход. Если носить буквально 1,5-2 мм, то на всю комнату, можно сказать, смело ушло полтора мешка. Почему смело? Потому что у меня всего на всю комнату ушло 2,5 мешка. То есть еще плюс потолок. Ну, то есть небольшой расход, скажем так. Кстати, очень много роликов на YouTube, как специалисты, профессионалы по декору, показывают, как нужно носить тот или иной рисунок. Нужно учесть маленькую особенность, про которую почему-то нигде не пишут. Когда они показывают это, они делают это на плоской поверхности на столе. А когда вы будете делать, это вы будете делать на вертикальной на стене. И нужно учесть то, что все будет падать, все это будет соскальзывать. То есть это немножко не так просто, как вот делает специалист на ровном на полу. На полу у нас тоже получилось, в принципе, очень классно, очень красиво. А когда мы делали на стене, были очень много трудностей, потому что они слипались в комочки, это все падало, поэтому это нужно тоже -то учитывать. Ну, стены готовы. Картинка была очень красивая, скажем так, получилась. Довольно-таки эффектно. Потом большие, маленькие комочки, их можно было ломать пальцами. То есть просто проводили руками и их отламывали в будущем было легко красить и осталось все это погрунтовать конечно но тут еще были такие маленькие моменты что а, кое-где сильно вдавливали стену и были видны либо гипсокартон а в другом случае шпаклевка поэтому тоже нужно учитывать когда делать подобные фигуры либо носить меньше и аккуратно вдавливать либо носить больше и потом все это скривать. то есть тоже такое занятие ну а перед тем, как я начну грунтовать, нужно не забыть еще одну маленькую особенность. Отдельно благодарю нашим спонсорам. Это те люди, которые нажали кнопочку «Спонсировать» на странице нашего канала. Большое спасибо, что вы с нами и поддерживаете нас. И так у меня все идет в тандеме, не забыть про потолок. Ну да, потолок у меня мамка, скажем так. Пока я монтировал предыдущий ролик, который ушел на две недели, мамка уже пошпаклевала из потолок, поэтому в съемках я не участвовал. Но мне тоже осталась ответственная работа, все это пошкурить. Ну, это не сложно, если смотреть вот сейчас, как вы смотрите с телефона или с компьютера, то это не сложно. А когда вы потом все это поработаете, пошкурите, ну, скажем так, из всей работы, ремонта вот этой вот э, шпаклевки, это самая неприятная работа. я думаю вы догадались почему ну а теперь все осталось все это погрунтовать когда вот пыль уже полностью осела вытряхнули всех мест и теперь грунтуем все одновременно синхронно и потолок, и стены ну полы не надо, конечно, полы потом отдельно, но там факт в общем, грунтовали мы потом это все на два раза ну потому что грунтовка стоит значительно дешевле, чем ведро краски поэтому если хорошо погрунтовать что акрилом можно покрасить в принципе на один раз поэтому грунтовали прям хорошенько почти вся канистра ушла хотя написано там на 100 квадратов ничего там не верится и потом все это было покрашено потолок был окрашен в два слоя первый слой краски был тот который была реклама про него там на упаковке было написано что это слой специально для еще не осевшего то есть дома то есть для очень подвижных деталей но она была такая похожа чем-то на резину то есть, нака застыла, она тянулась поэтому первый слой для потолка, где стыки то есть, я полностью потолок покрыл первым слоем этой жидкой резиной, которая называется краской а уже вторым слоем покрывал акрилом а что касается стен, мы просто сделали выкрасы, как видите, эти квадраты и покрыли одним слоем обычного, обычной VD-шной акриловой краски благо, краска эта у меня есть, поэтому, в принципе, об этом расскажу немножко в конце ну все, сделал я выкрасы отверху. Можно еще использовать малярный скотч, но я аккуратно валиком, ну скажем так, на работе уже есть опыт. Если сделать это кисточкой, то есть ну, делают отводы специалисты кисточкой, то потом верхняя часть получается темнее, потому что кисточка наносит немножко жирнее слой, чем валик. Поэтому лучше провести аккуратно валиком. Можно использовать либо шпатель, либо малярный скотч. Ну я бы сделал так, то есть у меня уже опыт есть на работе, скажем так. Не... Первый день работаю, поэтому я сделал все аккуратно валиком. И все это нанесли. Катали по несколько слоев. Получается, первый слой, скажем так, начинаем все сверху и делаем все по часовой, пока закончили. Все это подсыхает и потом и потом уже еще раз делаем второй слой. И получается и расход маленький, и одного раза, то есть в один день все это хорошо укрылось, осело и больше перекрошить не пришлось. И не было просветов, потому что грунтовали на два раза. Поэтому лучше уж потратить на грунтовку, чем на краску. Вот так выглядит готовая стена. Не знаю, передает ли камера, но тут темно-сиреневый цвет. А смотрится как какой-то гламурный. В некоторых местах виднелись из-за того, что были рельефные фигуры, В как виднелись белые пятнышки, мы их потом помощниками подкрашивали. И когда уже все подкрасили, все это высохло, эти пары мы выгнали, то есть с помощью вентиляции которой пока еще нет открывали окна короче погода позволяла оставлять все это на ночь было плюс 5 поэтому нормально и осталось покрыть это самым дорогом веществом в этом ролике это золото так, купили мы золото в мерлене эта баночка стоит тут буквально 800 грамм а стоит она 1000 рублей не знаю для меня это дорого конечно для меня в принципе все дорого то что нельзя взять, взять с работы на работе нету поэтому для меня это очень дорого но он того стоило Ну а теперь под хорошую музыку покрываю все стены золотом Носить нужно по чуть-чуть прям понемножку насколько понемножку представьте что вы купили красную куру и к вам в гости пришел друг вот столько немножко прям очень немножко представляете вот на мою квадратуру комнату 12 квадратов я этот 800 грамм вот на этот весь метраж это можете представить насколько чуть-чуть поначалу было похоже что это какая-то шляпа на самом деле не было похоже но когда а, все это высохло и уже когда начинается солнце это смотрится очень классно особенно если включить теплый свет это прям вообще супер смотрит ну, то есть можете видеть сами это прям очень выделяется и когда вот если зайти в комнату, глаза бросаются не в одну точку, а на все сразу. То есть эффект очень классный. Не знаю, как вам, напишите в комментариях. А нам такой вид очень понравился, такой богато-успокаивающий. То есть для спальни это самое то. И не пишите, что лучше бы ты обои поклеил. Пожалуйста. Обязательно кто-нибудь напишет, что лучше обои. Нет, я не согласен. Ну, осталось сделать только откосы и полы. И подвести итоги, что у нас там получилось. Сколько ушло вот на эту шпаклевку с окраской. Итак, подсчитываем. Итак, сколько стоит это удовольствие. Итак, три мешка шпаклевки. Полторы тысячи. По 500 рублей мешок. Краска 20 килограмм ВД-шно-акриловая, матовая, то есть не глянцевая, без блеска. 1700, в Мерлене мы взяли ее. Пластиковые уголки 8 штук, это 250 рублей. Малярка, крылон 10-метровый, тоже 250 рублей. Плюс там прочее, что к прочим относится. Ну, то есть, знаете, там вот этот скотч малярный, то есть ну, серпянчатое стекловолокно. Шкурки, валики, ручка от валиков. Ну, то есть там у вас малярный скотч. То есть там у вас таких мелочей будет где-то рублей на 500, на 600 точно. То есть, смотря где брать. Поэтому имейте в виду сразу. Шпателя там тоже будут нужны, мало ли. Ну и, естественно, самая дорогая покупка – это моя золото. Почему самая дорогая? Да потому что на эту комнату у меня ровно 1000 рублей ушло. Остальное все, скажем так, подарили. Так, как общий итог у нас получилось. 5700 на эту комнату потратите вы, если прям сейчас возьмете, пойдете ее делать. Где-то 5700. Но это еще не все. Общий итог всего комнаты, то есть с люстрами, с полами, с откосами, со стенами будет уже через несколько видосов. Там осталось сделать буквально вот полы и откосы. Поэтому ждем, смотрим, комментируем. С вами был Леха. Всем счастливо. Пока-пока.